И всем привет, с вами Барсак, и сегодня я ввожу новые правила, ну как сказать, переделываю правила. Теперь вот это старая версия. Теперь нужно не 3 а от до пяти лайков, а от 6 до одиннадцати лайков. Ну вообще, если так, И, ой. Ну, вообще, если быть точным, то от 5 до 11 плюс лайков, что означает и больше. 11 лайков и больше. То же самое и тут 5 и больше. Теперь идет вот в это повышение требуемых лайков для выхода в видео. Ай, Вот. Я повышаю требования. Да. Хоть видео я не буду так часто выходить. а и так уже набрались кучу видео. Вы представляете, за октябрь у меня добралось... Мне добралось... Блин, сколько у меня за октябрь видео добралось? Сейчас я зайду в октябрьский плейлист. Там собраны все видео... Так, так, так, библиотека, Ваши видео, да не, не это, вот плейлисты мои, плейлисты. Осень 2022 года. 2022 года. Так, тихо, тихо, тихо. Где тут? Так где же, блин, этот плейлист тупой? Октябрь! 47 видео было всего так вот хоть и видео сейчас подождите хоть и блин куда-то объяснить. хоть и видео теперь не буду так часто выходить сейчас сейчас подождите подождите Треугольник теперь вы пересерьезно. Тогда иди отсюда. Так. И вот теперь это будет закрасть. Хоть и ролики. И стойте, стойте еще, да-да, добавить интригу такую. Вот такую вот интригу, что означает? Выход ролика. Нужны вот такие требования. Так вот, теперь ролик не будет так часто выходить. Теперь нужно от 6 до 11 лайков. Ладно, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, жмите на красную кнопочку, а рядом с ней... На колокольчик и всем пока!